С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре набор от компании МЕОЛ на 171 единицу инструмента, код товара 58040. Набор считается полупрофессиональным, но имеет массу положительных отзывов от автолюбителей, которые вы покупали. То есть инструмент долговечный и крепкий. Видите, здесь на упаковке даже есть знак «Высшая проба Украина». Компания Мел находится в Харькове, то есть это украинская компания, но завод их не находится в Китае по производству инструмента. В наборе идет 3 трещотки: три квадрата, три восьмых, 1 четвертая и 1 вторая. Трещотки на 72 зуба. Имеет реверс, быстрый сброс головки. И трещотка, видите, есть небольшой изгиб. Но в очень удобно работать, удобнее, чем прямой трещоткой. Комбинированная рукоятка, черный цвет это пластик и рыжие такие вставки по бокам это резина. Трещотка под квадрат 3,8 также на 72 зуба. Имеет реверс. Быстрый сброс головки. Также она идет изогнутая. И рукоятка комбинированная. Надпись на трещотках хром-ванадей. Хром ванадевая хром сталь. И трещотка под квадрат 1,4. Также на 72 зуба. Она прямая идет. Имеет комбинированную рукоятку. Реверс и быстрый сброс головки. По э, длине трещоток. Трещотка под квадрат 1.2 25 см, под квадрат 3.8 25 см, и самая маленькая под квадрат 1.4 150 мм. Далее, отверточная рукоятка, длина ее 150 мм, она применяется или с головками под квадрат 1.4, или можно применять ее с битами, есть специальный вот такой переходник. Убираете нужную биту. Также можно подсоединять трещотку. Есть специальный квадрат в рукоятке. Получаем отвертку с реверсом. Или можете подсоединять сюда удлинитель. В зависимости там, от работ, какие вы проводите. Ручка здесь из пластика идет. Далее карданы. В наборе их три. Под квадрат 1 четвертая. 3 восьмых и 1 вторая скреплены металлическими вставками. Удлинители под квадрат 1,4, 2 удлинителя 50 и 100 мм, под квадрат 3 восьмых один удлинитель 150 мм и под квадрат 1,2 Имеем два удлинителя 125 и 250 мм. Удлинитель 250 мм также служит Т-образным воротком или воротком с плавающей головкой. Вот такой есть переходник. Этот переходник также можно переменять с квадратом 3 восьмых, чтобы подключать сюда, допустим, головки под квадрат 1 и 2. То есть переходник с 3 восьмых на 1 вторую. Три свечные головки в наборе идут 21 мм, 18 мм и 16 мм. Они имеют внутри резиновые ставки для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Так, по битам. Два бокса, вот такие вот они вынимаются из набора. Применяется уже показывал с отверткой через переходник. Это под квадрат 1,4 Общее количество их здесь 20 штук. То есть можете их применять также с шуруповертом, если у вас дома имеется. Далее биты под квадрат 1,2 и 3,8. Здесь их общее количество 24 штуки. Вот такие переходники есть, 3,8, 1,2. Выбирайте нужную биту. Можете или с трещоткой, или с Т-образным воротком применять. Биты здесь торкс Торкс отверстием Крестовые, шлицевые и шестигранные Все биты подписаны Согласно своих размеров И ячеек где они лежат Далее головки В наборе шестигранный профиль Короткий головок э, По 3 квадрата 3 восьмых, 1 четвертая, 1 вторая Общее количество 40 штук Самая маленькая головка под 4 мм. И самая большая 32 мм. Вес головки на 32 мм составляет 212 грамм. Очень хорошо они отполированы, нету следов литья, но вообще инструмент на 5 с плюсом. Можно так сказать, оценить, если брать, что он полупрофессиональный. Далее, головки Torx. Общее количество их здесь 13 штук самая маленькая Е4 и самая большая Е24 Torx. головки длинные 18 штук в наборе 4 миллиметра самая маленькая и самая большая на 22 миллиметра длинная так набор г-образных ключей вот такой вот имеем еще по верхней крышке здесь набор бит присованных к головку общее количество их 30 штук они применяются под квадрат 1 и 4 то есть или трещотка или вороток т образный вот такой вот есть Все биты подписаны, согласно размеров и ячеек, где они лежат. Т-образный вороток под квадрат 1.4. Длина его 11.5 см. Так, по комплектации. Э, все показал, э, чего нет в наборе. В наборе нету э, набора ключей комбинированных. То есть это вы покупаете отдельно. А так здесь три рабочих квадрата. Большой очень набор, комплект бит, под квадрат 1,4, 3,8 и 1,2. То есть есть головки практически всех размеров. Так осталось только, если вы покупаете данный набор, докупить вам набор комбинированных ключей. По литью инструмента вопросов совершенно нет. Очень качественно все отполировано, весь инструмент. Теперь по крышке верхней, что мы показываем, как инструмент хорошо сидит. Верхней крышки, чтобы у вас инструмент не выпадал во время запирания. Здесь инструмент очень хорошо защелкивается, даже некоторые очень тяжело вытягиваются. Но это плюс, потому что он не будет у вас выпадать. Кейс состоит из двух частей. скрепленным такой вот пластиковой зависой широкой. Запирание самого набора на пластиковой защелке. Горизонтальные пластиковые защелки. Очень удобно, удобнее, чем накидные замки. Кейс из пластика, черного цвета. Имеет вот такой вот узор по всему, по всему кейсу. Габариты кейса вес 9,6 кг, ширина 44 см, длина 37 см, это с ручкой 37 см. Высота 9 см. Пластик в средней жесткости, вот пальцами продавливаю, но он пружинит и возвращается назад. И видите, логотип Meol на верхней крышке. Миол инструмент. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому это видео помогло с выбором инструмента, ставьте лайк, подписывайтесь на наш видеоканал. У кого был опыт использования, ставьте, пожалуйста, комментарий.